Что мешает человеку? Чем отличается богатый или успешный, или власть имущий, или какой-либо человек от обычного человека? Конечно же, всегда у этих людей есть два универсальных качества, которых, как правило, нет у обычных людей. Два универсальных качества. Первое – это коммуникация. Они невероятно коммуникабельные люди. Они со всеми здороваются, со всеми могут вступить в контакт, со всеми они могут поговорить им, как будто… И дальше волшебное слово второе не страшно и эти два элемента отсутствие страха и отсутствие и присутствие большой коммуникации ну и везение это третий элемент помогают человеку быть всем чем он захочет и добиться практически всего да не сразу но постепенно и это гарантия успеха стопроцентная в наших странах в которых мы живем очень важно делать то что вам страшно сделать я не знаю, как мне открыть магазин, мне страшно, ура, наконец-то ты нашел, чем тебе нужно заниматься, срочно это делать, тогда ты сможешь добиться чего-то. Если страшно и вы не делаете, знайте, страх элемент, блокирующий поступление материального благополучия в жизнь человека. Страх это плохо, боритесь со страхом.